Очень интересно, на территории собора, памятники современного искусства. Что из себя представляет, сложно предположить. Сам собор, конечно, впечатляет. Тут даже... Камера не влезает. Сейчас мы еще куда-то возьмем внутреннюю территорию, видимо, пойдем. попадем. церкви какие-то части их не достраивались, сносились. А тут вот как в 13 веке была эта церковь построена, так она построена по сегодняшний день. Также вы видите епископов снаружи, которые здесь отображены, и святые. Причем эти фигуры тоже многие 13 века, а часть из них была добавлена в 19 веке веки, те, которые смотрятся поновее. Ну, это типичный английский э, стиль, это готик. Это то, что вы видите, использовалась для строительства этого э, собора. Раньше был город... Таким так, да, да. да. так, образом у постеры, да, для религиозных процессий, чтобы в большие праздники можно было красиво пройти, да? Э, пройти процессии и защита от дождя, да? Вот ветра среди нового сына, дальше. Это какая-то какая-то грандиозное, грандиозное сооружение, впечатляющее. Мы видим витражи. Это вот отсюда мы вошли. Дальше галерея в одну сторону. Галерея в другую сторону. Сейчас мы подойдем в центр. пространство с колоннами, витражи, орган, видимо, да, орган, орган. Еще галерея. А это? Всё клеп рыцаря 14 века вот кем он был и видно что доспехи его соответствуют тому времени очень похоже на то что мы видим в музеях шлем ну и по надгруппе видно что сделано очень давно вот здесь был меч у него впечатляет впечатляет Но тут что-то интересное такое. Противовесы. Сделана конструкция. Может, это часовой механизм даже? Да, может быть вполне... А, да, да, да, да, да, да, да. Часы Это часы. да, 14 века, которые. Под гирками заводится, отчитывает время. Да, да, да, да, Очень интересно. Молодцы были. Так, продолжаем дальше. Вот, видимо, план собора, как он строился. Да, сегодня сфотографировать весь. Ну вот и представьте примерно, если в 13-14 веке строили такие монументальные сооружения, соборы, при этом они сделаны из отдельных кирпичей, из отдельных кирпичей, то как можно было за 3000 лет до Рождества Христова из таких огромных глыб сделать Стоунхендж простым людям? Еще одна находка, если я правильно понимаю, это неизвестный воин 14-го столетия. На основании этого можно сделать вывод, что в то время щиты действительно были, у них такие, кольчога была дана, ну, в общем-то, вот так восстанавливают исторические фрагменты. Как выглядели люди? Как они одевались? У него нет перчаток. У него кольчуга до практически до пальцев, что ли? Это интересно, в общем. А вот это, видимо, епископ. Так что у меня прибавилось, дергается. А это, вот, видимо, какой-то епископ Эй. Еще одна интересная. Тринадцатый век. Вот так вот. Потрясающе. Потрясающе. Очень необычная ситуация сверху женской надгробие а внизу мужское, видимо, у них так определялось, кто главнее, я так полагаю. Серьезный сбор. А -а -а. Вот надпись. Потрясающая идея. Как мне тут отражается сам? Когда говорят, здесь история на каждом шагу, в этом соборе это не метафора. Если посмотреть на пол, то ты постоянно идешь по плитам разного времени. А сейчас вы слышите еще орган, который здесь поет. Я к нему пойду поближе, вот, посмотрите. Мы идем и не замечаем. А здесь гербы, надписи, которые нам, наверное, мало о чем говорят. Закончилось. верующих, книжки, подушечки под сиденьями для а тех, кто на колени хочет молиться, как-то и духовная, и забота о людях.